Что означают родинки, влияют ли они на судьбу человека, об этом вы узнаете, посмотрев это видео. В мире нет человека, у которого не было бы родинок. Современная наука до сих пор не определила функции родинок, а вот астрологи составили уйму значений и прогнозов для носителей родинок. В средневековье народ не принимал людей, которые были усеяны родинками. Их считали ведьмами и колдунами. Но через пару сотен лет отношение к коричневым точкам на теле кардинально поменялось. Люди считали, что они приносят счастье. В наше время бытуют два мнения, что родинки продлевают молодость и несут себе сигнал об опасности. Но больше всего и мужчин, и женщин интересует значение родинок. Наличие родинки на щеке, ухе и шее говорит о том, что в семье первым ребенком будет мальчик. Родинка, расположенная на лбу между бровей, указывает на королевский сан. Если у мужчин есть родинка на правой части тела, а у женщин на левой, то это считается весьма благоприятным знаком. Если у женщин расположена родинка под сердцем, она будет счастлива и удачлива. У мужчин такое расположение родинок на правой стороне говорит о его благородстве. А вот если у вас и у вашей половинки есть родинка на животе, это говорит о том, что вы зависимы от своих желаний. Очень благоприятен знак для мужчин и женщин, который расположен ниже бубка. Родинки на бедрах свидетельствуют о раздражительности, а на коленях – о нетерпеливости. У легких на подъем и позитивных людей родинки расположены на голени. Очень часто родинки в таких местах есть у спортсменов и артистов. Пятнышка пятнышко на лодыжке говорит о независимости и трудолюбии человека, а вот родинки на пальцах ног говорят о мнительности человека. Знаки отыгрывают важную роль в нашей жизни, но если вы заметили какие-то изменения в родинках, то вам попросту необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Подписавшись на канал, ты в десяточку попал!